Military Watch назвал потенциальных покупателей Су-30СМ-2. Тяжелый истребитель Су-30СМ стал мировым бестселлером и основной парка российской армии. Более 550 единиц продано за рубеж, около 150 самолетов несут службу в ВКС и ВМФ России. Истребитель сочетает очень удачный планер Су-27 с современными технологиями а двухместная компоновка позволяет ему одинаково эффективно поражать цели как в воздухе, так и на поверхности. Развивая успех, российские инженеры подготовили мощный пакет модернизации Су-30СМ2, включающий новые двигатели, радар и возможность использовать новое оружие, в том числе ракеты х 59 и управляемые бомбы, пишет Military Watch магазин. Пока обновленный Су-30 поступает на вооружение российских авиаполков. Издание назвало пять стран, заинтересованных в его покупке. Индия Нью-Дели является крупнейшим в мире оператором Су-30, имея более 270 самолетов этого типа и размещая все новые заказы на их поставку. Последний контракт заключен в 2020 году. Однако первые Су-30 МК уже устаревают по сравнению с новейшими истребителями Китая и Пакистана. Установка в надежный планер более мощных двигателей ал 41 и радаров ИРБИС позволит сократить разрыв в производительности с китайскими J-16, J-20 и пакистанскими JF-17 Block 3 и J-10C. Тем более, что новый радар позволит Су-30СМ2 применять новые ракеты класса воздух-воздух R-77М -воздух и R-37М. ПРЕЖНИЕ Су-30ТМК такой возможности не имеет. Алжир самая большая и хорошо вооруженная страна Африки обладает внушительным флотом Су-30 более 70 самолетов в версии МК. Поскольку Алжир отказался от приобретения Су-35. Хотя этот вариант детально рассматривался, поставки обновленного Су-30 с теми же технологиями обеспечили бы необходимое улучшение характеристик истребительной авиации. При этом не утихают разговоры о покупке этой страной самолетов пятого поколения Су-57. Но произойти это может лишь к концу десятилетия и вряд ли поставки будут масштабными. Скорее всего, для начала будет сформирована одна эскадрилья для замены перехватчиков МиГ-25. А модернизация парка Су-30 обеспечит, как и в Индии, возможность использовать новые российские ракеты и бороться с самолетами-невидимками. Это немаловажно, поскольку главной опасностью для Алжира остается потенциальная угроза со стороны авиации НАТО. Малайзия Су-30 МКМ из арсенала этой страны считаются одними из самых боеспособных истребителей в Юго-Восточной Азии. Но соседний Сингапур активно модернизирует свои F-16, оснащая их радарами сафар и заказывает F-35. Поэтому баланс сил складывается не в пользу Малайзии, хотя по численности ее воздушный флот превосходит соседей. До приобретения Су-57 модернизация парка Су-30 будет иметь большое значение для поддержания паритета с Сингапуром. Вьетнам как и Индия, Вьетнам вынужден оглядываться на постоянное развитие ВВС Китая. При этом возможности 35 Су-30 МКК выглядят все скромнее на фоне J-16, J-10C и J-20 Поднебесной. Хотя Ханой считается потенциальным заказчиком Су-57, Обновление парка Су-30 за счет новых двигателей, радаров и вооружения представляет собой самый эффективный с точки зрения экономики способ сохранить баланс сил с КНР. В частности, интеграция ракет р 77 м -E и р 37 м -E позволит уравновесить китайские ракеты ПЛ-15 класса воздух-воздух. Беларусь западный сосед и союзник России располагает одной эскадрильей Су-30, как ожидается, приобретет новые самолеты для замены двух эскадрилей, устаревших МиГ-29. Поставка новых самолетов в топовой версии Су-30-2 станет мощным стимулом для модернизации до нее и уже имеющихся истребителей. Несмотря на соседство с НАТО и тот факт, что Польша заказала истребители-невидимки F-35. Экономических возможностей Минска вряд ли хватит для закупок Су-35 или Су-57 даже по специальным дружеским ценам. В этом свете Су-30 выглядит наиболее приемлемым вариантом развития авиапарка. Поскольку Россия и Беларусь все теснее интегрируют свои оборонительные системы, у Москвы тоже есть стимул предлагать Минску самолеты в топовой версии, для улучшения их работы с российскими подразделениями. Всем спасибо за просмотр.